С вами Настя Иванова. Я хочу познакомить вас с новостями студенчества. Смотрим. Телеканал Универ ТВ сделает ребенка телезвездой. В университетской клинике обсудили лечение редкого заболевания. Жир может спасти ваше колено. Новое исследование ученых Казанского федерального. 26 июня в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального пройдут дебаты «Новый генплан Казани. Тупик или прорыв?». В обсуждении примут участие советник мэра, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Казани, архитекторы и многие другие. А теперь к остальным новостям. Стать частью телевидения хотят многие, но не все знают, как именно. Ответ на этот очень простой вопрос – учиться. При этом начинать нужно как можно раньше. О специальном проекте «Универ ТВ» расскажет Олег Кашин.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 Семейная гиперхолестеринемия за столь сложным названием скрывается не менее сложное на лечение наследственное заболевание. Но это не приговор. С этой болезнью можно и нужно бороться. В течение болезни гены человека мутируют и приводят к значительному повышению уровня холестерина в крови. Без лечения у больных происходят ранние инфаркты, инсульты и внезапная смерть. Несмотря на то, что это заболевание встречается не очень часто, вопросы лечения данной болезни требуют нестандартных подходов. Их и обсудили на состоявшемся собой. В пленарном симпозиуме, который состоялся на площадке университетской клиники КФУ. Мы видим, что наши ученые и коллеги изобрели новый прогрессивный метод профилактики образования атеросклероза сосудов путем снижения холестерина. Поэтому сегодня наши коллеги, врачи, собрались для того, чтобы обменяться опытом и узнать, какие новые схемы профилактики и лечения атеросклероза сосудов мы можем сегодня применять в нашей клинической практике. Также в симпозиуме приняли участие врачи кардиологи со всей России. Потому что все-таки проблема достаточно значительная, значительная проблема, и мы хотим выявить на ранних стадиях. Заболевания, связанные с генетическими нарушениями в обмене холестерина, в обмене липидов, с тем, чтобы не допустить во взрослом состоянии таких серьезных осложнений, как инфаркт миокарда. Возможно ли остановить прогрессирование атеросклеротического процесса? На этот вопрос постарался ответить и руководитель кардиологического направления университетской клиники КФУ Гадель Камалов. Фармацевтические компании разрабатывают новые лекарственные препараты, гораздо более мощные, гораздо более эффективные. В любом случае эти лекарственные препараты для нас новые, мы учимся с ними работать и мы представляем себе, что у нас появится новое оружие, которое позволит бороться с атеросклерозом и у взрослых людей, и у молодых людей». Междисциплинарная конференция в университетской клинике КФУ, в которой приняли участие не только кардиологи, но и ведущие специалисты мирового уровня по лечению гиперхолестеронемии, а также и педиатры, позволила разобрать вопросы ранней диагностики этого заболевания, обсудить алгоритмы лечения и профилактики. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Задать интересующие вопросы об экологии, узнать все о сохранности окружающей среды, принять участие в интерактивных играх и многое другое – все это можно было сделать в Елабужском институте КФУ, где прошел экологический десант. Подробности далее.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 Анна Глузнова, Лада Гельмулина, Денис Сипайлов, Универньюз. Темой номер один остается разгром аргентинцам Хорватами. Этот матч, который прошел в Нижнем Новгороде, уже называют сенсацией. Команда с Балкан уверенно обыграла титулованных соперников во главе с главной звездой Лионелем Месси 3-0. О том, что же об этом думают фанаты футбола, смотри в следующем сюжете. Объятия, кричалки на разных языках и совместные фото на память в одном ритме с чемпионатом мира по футболу. Сотни тысяч фанатов приехали на большой спортивный праздник. На прилегающих улицах все гости в Мундиале уже перемешку. Города-организаторы стали сплошной фан-зоной. Каждый день сенсационные матчи, колоссальные разрывы и выход в плей-офф самых неожиданных сборных. 22 июня состоялся матч «Сенсация» Хорватия-Ликут, Аргентина в Трауре. В Нижнем Новгороде состоялся один из самых ярких поединков первенства – который держал напряжение до последнего. Хорваты разгромили аргентинцев в 3-0. Латиноамериканцам не помог даже их звездный нападающий Лионелли Месси, на которого после матча было больно смотреть. Мы решили выйти на улицу города и узнать, что же об этом думают фанаты большого футбола. Каждый, с кем заговоришь в этом многонациональной толпе, не забывает о неожиданном выходе сборной России в плей офф Отличный прогресс. Английская пресса, австралийская пресса пишет, что это очень подозрительно, и не съели ли русский допинг. Но вообще, конечно, очень сильно недооценили, похоже, россиян, и они удачно выстроены. So I think they can reach semifinal. Напомним, что впереди еще месяц прекрасного неповторимого и незабываемого футбола. Диана Шилова, Ленардо Летеарв, Универньюз. На этом у меня все. Будьте на позитиве. Пока-пока.